привет, меня зовут Лера Яскевич, и сегодня на моем канале будет холл видео. Yeah. Yeah, I... В этом видео я вам покажу вещи, которые я буду носить летом, и которые я уже ношу несколько лет, наверное, неправильно. Будут вещи новые, которые покупали совсем недавно, а также вещи, которые я покупала в прошлом летом. Я примерно сориентирую вас по ценам, если буду что-то помнить. И, собственно, покажу, как я их сочетаю между собой. Перед тем, как начать это видео, я просто хочу сказать, те, кто, наверное, давно подписан на мой канал, знают, что я безумно обожала снимать холл-видео. Это были мои любимые, знаете, монтажные ночи без сна. Я в Бугушевске любила бегать, ходить, кривляться, показывать всякие шмотки. Но тогда мне их присылали китайские магазины, сейчас я этого не делают почему-то и вообще. На самом деле, очень сильно люблю одежду, люблю ее показывать. Я знаю, что она делает мое настроение в какие-то моменты. Но также я понимаю, что я не супер гуру в этом, но мне безумно интересно смотреть подобные видео. Спасибо Маше машинки и Юле Годунова, которые снимают их. Я просто люблю на это реально смотреть. И я подумала, что, возможно, я это покажу не так профессионально, но надеюсь, что на моем канале есть те люди, девчонки, парни, которым захочется увидеть подобное видео от меня и поэтому сегодня оно случится! Первый образ, который я вам покажу, это такой гольф плотно прилегающий к телу с водланами на руках и штаны килоты. мне кажется, это отличный образ чтобы просто выйти погуляться в городе где-то, наверное, с дня переходящего вечер, то есть в этом в принципе будет не жарко. Эти килоты мне подарили в прошлом летом еще Занвир, и я в них участвовала в конкурсе смелее у меня почти со всеми вещами есть какая-то память, конкурсы, блин. Гольф я не помню, я в резерв, Резервит где-то так купила, когда сидела на ногтях, потом просто зашла в магазин и увидела желтый гольф, а мне безумно нравятся желтые вещи, поэтому он стоил, причем где-то примерно 14 рублей, я подумала, это же совсем немного и взяла. А на ногах у меня обычные ботиночки из Ары, которые стоили около 100 рублей вроде как, и их можно обувать как летом, Прохладненьким таким немножко, но ну, никогда совсем уже жарко Теплой весной и теплой осенью Зашибись Едем дальше, следующие образы это красное платье из инчендема Которое стоило 15 евро, на нем даже до сих пор висит бирка Также это мои любимые венсы, которые я ношу постоянно венсы Это вообще такая обувь Вот у меня были до этого старые венсы, я их проносила 4 года Черные олдскулы И прошлым летом я купила вот эти вот зеленые и также я решила сочетать их вместе с носочками в цветочек, которые, по-моему, от Марк Формель, сколько стоит, не помню. Венцы а стоят тоже где-то примерно, не знаю, оригинальный этот магазин или нет, я просто обычно на счет не запариваюсь, я вижу, она мне нравится, я знаю, что мне в ней удобно, я знаю, что она не порвется очень долго. О, господи, я же артист, я должна следить за этим. Вот, венса составили где-то 200 рублей, это все в белорусских рублях. В этом образе я еще никуда не ходила, сейчас погода в Минске очень сильно испортилась, и я все жду моменты, когда можно будет выйти в этом платье и, и показырять такой по центру города, сделать какую-нибудь колоссную фоточку в Инстаграм, и, ну, собственно, просто здорово провести время с компанией друзей. Вообще такая странность, я заметила, что в сегодняшнем видео я вам буду показывать очень много платьев, сарафанчиков всяких. И следующий образ это такое белое платье-рубашка, в котором я, кстати, выступала на песню года в Беларуси, почему бы об этом не сказать, а, с джинсовой рубашкой, офигенными зелеными носками, которые мы недавно купили в Марк Формейли, и кроссовками. Не знаю, можно ли их назвать массивными, но они больше, чем мои обычные кроссовки, поэтому... Вот, если бы у меня были другие массивные прикольные кроссовки, я бы показала их, но так... Вот такой вот образ, и мне кажется, он такой, знаете, легкий, тинейджеровский. То есть ты вроде бы в платье, ты девочка, но тем не менее есть какой-то роск в этом. Плюс это все прикольно сочетать с сумками, которыми сейчас модно, бананки, поясные и вот это вот всякое, да, шлабудень. Я их уважаю, я их люблю, просто слов других подобрать могу. И с очками, что немножечко сделать его образ таким дерзким, да, подробным, Дрянным. И, в принципе, это же прикольно, наверное. Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, вам нравится это видео или нет. Иначе я просто с ума сойду. С нашим следующим образом вообще отдельная история, потому что это платье я нашла два дня назад, когда пыталась эту малышку раздеть и отдать в другие руки. Но ее просто не забрали, не знаю, по каким причинам, не суть. В этом платье я выступала на X-Factory. Надеть или ордеть? Надеть, надеть. Но тогда я еще не знала, что под него можно надеть какую-нибудь белую маечку и все сочетать вместе с моими любимыми фенцами. Но сейчас я попробовала, и я, если честно, сомневаюсь немножко в этом образе, поэтому скажите мне, это норм, актуально или нет. Потому что вот когда мы были вот как раз-таки в Риге в H&M, я увидела, что много платьиц, сарафанчиков с тонкими лямочками сочетают именно с белыми обычными майками. Что вы на это скажете? Далее у нас идет... Черная рубашка в звездочке, которую Аня на маму привезла, не помню откуда, из Польши вроде бы, тоже бренд, не знаю. И штаны из Традивариуса я покупала костюм, то есть получается, ну как, не костюм, я купила пиджак розовый и белые штаны, потому что очень хотела штаны такие. Я, в принципе, люблю брюки, и мне в них комфортно, удобно, иногда я, конечно, думаю, что они меня полнят, а иногда я просто забиваю на это, надеваю их и... Иду гулять. И эти белые брюки с черной рубашкой я сочетаю вместе с кроссовками, которые купила в Бершке, вроде бы, или в пломбире где-то за 100 рублей. Вот так вот. Мне кажется, это такой, знаете, немного деловой образ, но тем самым он простой и какой-то все еще молодежный, такой дерзкий. То есть можно с этим поиграться и что-то добавить, что-то убрать. Прикат, Скажите, что прикольно. Фух, и последний образ на сегодня. Это шорты, которые я купила в секонд-хенде прошлым летом. Совершенно случайно их нашла. И, господи, спасибо, потому что это самые удобные шорты. Они из хлопка и у них есть такая завязка в виде банта, которую ты можешь регулировать. То есть поправился немножечко, знаешь, пошире себе затянул его, похудел поуже. Собственно, эти шорты легко гармонировать с любыми майками. Сейчас я захотела показать этот образ именно с розовой майкой и с панамкой. А на ногах у нас тем временем находятся те же самые кроссовки из пломбира или Бершки за 100 рублей. Ну, конечно, финальный образ, это домашний образ, который отчасти находится на мне. Вот так вот мы входим в город на самом деле, так что расслабьте булки и одевайте что хотите. На этом, собственно, все. Это какие-то мои такие идеи именно летнего гардероба из того, что у меня есть, из тех вещей, которые лежат и которые я еще не собираюсь выкидывать, потому что выкидываем мои вещи редко и покупаем новые, в принципе, редко, только, знаете, такое, если очень сильно захочется. Я надеюсь, это видео хоть для кого-то было полезным или хотя бы интересным. Вот такие дела. Если вам понравилось это видео, дайте, пожалуйста, знать в комментариях, мне будет приятно почитать их и... Всего вам хорошего, мечтайте о великом. До встречи. Скоро. Я вас люблю. Пока.